Историческая хрень, друзья, здравствуйте. И меня сегодня в первый раз у нас на канале обзор на личинку троллейбуса. Или мини-автобус, MPV, мини -вэн. Короче, Saic Maxus G10. У нас сегодня на обзоре комплектация, которая называется «Спасибо, что хоть руль остался». Но большего нам и не надо Особенно, если брать во внимание его цену Всего лишь полтора миллиона рублей За абсолютно новую машину А конкретно этот экземпляр, к которому уже скоро пойдет второй год На вторичке можно найти всего лишь за 900 тысяч Или за 800 И если поискать, то может и дешевле Но, естественно, вся речь о Китае Хочу поговорить немножко о родословной нашего сегодняшнего героя Как видите по лейбе, это бренд Максус Он ходит в автоконцерн Сайк В который входят компании Roewe, Maxus и британская MG. И на заводах Cyc Motors в Китае производятся машины таких брендов как Volkswagen, Buick, Skoda и кто-то еще. Но в общем не суть, как вы понимаете, это огромный автоконцерт и Maxus это не худшая его часть. У них есть вулин, обзор на который вы можете посмотреть у нас на канале. Кстати, тоже нормальная машина, но такая забавная. Что касается дизайна, он здесь как бы есть и зато спасибо. Вроде для такой машины это и не супер важно, но зато когда ты идешь к G10, ты увидишь далеке вдалеке и такой, да, это машина, на которой я сейчас поеду и она мне нравится. Но самое главное, это размеры. 5 метров в длину, 2 метра в ширину. Ширина это вот так. И 2 метра в высоту. В общем, это огроменная просто хрень, в которую влазит вся хрень. Как вам эта дверь багажника? По-моему, дверь даже не самое подходящее слово. Более подходящим словом будет воротина. Так вот, легким движением руки, открывая нашу. Открываем нашу воротину. И просто офигеваем с размеров багажника. То есть вот это вот все, это все наше. Мы можем опрокинуть еще и третий ряд сидений. А для примера. Запихнем туда меня. Смотрите, вот я. Ой, вот так вот, немного сложившись, отлично помещаясь. Опытные игроки в Тетрис уже поняли, что переведнув меня, можно еще одного такого же человека сюда запихнуть, и между нами войдет квадратный блок. Просто офигенная штука. Мы тут возили лыжи, я тут возил велосипеды. А еще тут можно устраивать пикник-дождь. И еще из интересного, вот здесь в багажнике находится, как бы вы думали, бачок стеклоомывателя точнее горловина бачка через которую мы собственно заливаем воду чем рассказывать про горловину я вам лучше ее покажу здесь я уже оторвал крышечку вот здесь значок находится здесь стеклоомыватель а вот и горловина честно говоря ни разу не встречал такого решения вот здесь у нас это что типа шумка ну кузнатаки расскажите что это такое дико необычно В двери машины есть одна забавная часть как видите у нас здесь есть огромное количество органайзеров. Во-первых, можем сюда что-то положить. Ну, это ручка, понятно. У нас есть органайзер первого уровня и органайзер второго уровня. И прикол в том, что следите, где он сейчас окажется, когда я буду закрывать дверь. В принципе, прикольное место для вещей, которые тебе не нужны во время вождения машины. Тряпки какие-то там, инструментики, что-то такое. Инструментики, сейчас покажу. А? Смотрите, раз, два, и вот он, наш домкратик. Не знаю, может, я просто такой, как бы, чувак темный и мало машин переведал. Но для меня это было забавно и прикольно. Заходим вовнутрь. Прыг. Ну, как вы видите, сзади место просто завалить. У нас два полноценных ряда. Точнее, первый ряд, это где водитель и штурман. Второй ряд, где сейчас я и север, иди назад. И вот теперь север находится на третьем ряду. Север, повернись, пожалуйста, лицом. Как видите, три полноценных ряда. Очень даже удобных, потому что у меня кресло с двумя подлокотниками, регулируемым расстоянием до переднего чувака и до заднего, соответственно. Плюс могу регулировать спинку полностью в развалку, либо в человеческое положение. Все это позволяет расположиться в машине с огромным комфортом целым семи людям, вообще без каких-либо проблем. Притом у нас остается полноценный багажник, который войдет, ты с севера можно туда запихнуть спокойно, войдет минимум четыре больших таких э, чемодана и остается вот этот вот огромный проход, который можно сложить, допустим, в лыжи, как мы делали, когда последний раз ездили кататься. То есть мы арендовали эту машину, э, закидали сюда, по-моему, пять комплектов лыж и два сноуборда. И получается, всемиром отлично разместились в машине, и было вообще никаких проблем. То есть она просто в себя все это дело поглотила. Размер и удобство данной машины, это, это действительно круто. Я тут могу даже полноценно ходить. Я сейчас уберу все вообще без проблем. Абсолютно ноль вопрос, да? Масса автомобиля составляет 2 тонны. И все эти самые 2 тонны приводят в движение наш двухлитровый литровый турбомотор на 4 цилиндрах и потребляющий бензин. Наш рядник выдает 224 лошадиные силы, 345 ньютон-метров крутящего момента в диапазоне от 2 до 4000 оборотов. Подключается это все к шестиступенчатой коробке автомат, которая, между прочим, с функцией мануального переключения передач. То есть типа Типтроник. Так, ну что, приведем в движение нашей корыца. Разгон до 100, сразу, вот прям поехали. Вообще, разгоняясь на такой дуре, кажется, что мы летим уже 200 Просто потому, что она огроменная, но пока что только 90 11 секунд и 73 милинг. Короче, 12 секунд занял наш замечательный разгон. Больше этого делать не буду. Страшно. Просто за счет того, что машина такая огромная, у нее довольно большая масса, 2 тонны. Ну как? Я, конечно, ездил на двухтонных машинах, и это не так. Просто ты ощущаешь за собой весь этот вагон, <смех> пространство Слава богу, там сейчас нету людей, за которых бы ощущал ответственность. Данный двухлитровый мотор, в принципе, вполне себе выводит нашу машину Давайте немного пройдемся по тому, что нас окружает как водителя Подъем стек стекол моего и пассажирского могу я осуществить Могу заблокировать двери Могу, не выходя отсюда, отрегулировать положение зеркал Что очень удобно, потому что лопухи-то огроменные я не знаю, в принципе, сейчас где-нибудь есть машины, в которых нет такой функции? Я не байчу на комментарии, я честно не знаю, ребят. Я таких уже давно-давно... А, нет, Swift. Недавно я сидел в Swift, там не было. Там были такие палки, торчалки, ты их вот здесь вот шурудил с двух сторон. Переключение фар у нас идет Volkswagen, такой вот крутилка. Потом можем отрегулировать степень подсветки нашего спидометра и тахометра. Можем отрегулировать положение... Фар. мультируля у нас нету но ну, это конкретно в нашей нищенской комплектации а вообще конечно же мультируль присутствует причем может быть оснащен прям всем подряд тут вот и телефоны и мультимедиа ну это не про нас у нас есть бортовой компьютер причем довольно интересно отличие этого компьютера от многих что я видел в китайских машинах это наличие английского языка что говорит однозначно о том что данная машина планируется к экспорту Мало того, что она планируется к экспорту, она уже экспортируется. И я эти машины воочию наблюдал в Новой Зеландии. Это вот как раз ремарочка для тех, кто любит говорить, да кому нужно это говно, оно только для всяких третьих стран, и вот в Россию завезут, потому что на говна мы ездим, говна хаваем. Нет. Нет. Ну так вот, возвращаясь к этому бортовому компьютеру. Что он нам может сказать? Расход топлива, который составляет на данный момент 14 литров на сотню, как бы немало. Ну и не то чтобы очень много для такой машины. При том, что ее максимальная снаряженная масса это 2800 килограмм, то есть сюда можно хреновую гору людей напихать и груза. Затем планируемая дистанция прохождения на остатке топлива сейчас у нас 200 километров. Затем, ну по 1-3 по два и remaining distance to service то есть машина каким-то образом знает, когда в ней последний раз проводили ТО и говорит нам, что через 7000 километров будет добр, пройди его еще раз общий пробег машины на данный момент составляет 84 287 километров и за данный период эта машина не проходила никакого технического обслуживания, кроме как плановое ТО то есть ничего не ломалось, ничего не отлетало вот этот вот наш весь Китай оказывается живет ну, с одной стороны, это всего лишь двухгодовалая машина, ее купили э, 1 января 2018 года. Но блин, она была как бы, ребята, в аренде, то есть ее и в хвост, и в гриву все, кому не попадет. И ничего, едет, и на самом деле, хочу вам сказать, вполне комфортно едет. Особенно мне нравится посадка, знаете, такая командирская, вальяжная. Я сижу выше всего потока, даже вот какие-нибудь ребята там на каких-то крутых джипах типа соток. они будут, если не ниже меня, то точно вровень. То есть, закрывая глаза на понты, ну вот это вот все, типа кто выше, кто ниже, мерение письками. Это просто удобно, потому что я реально хорошо вижу. У меня отличная обзорность, и мне никто на дороге не мешает. Это очень классно. Особенно, я считаю, данная машина раскрывается, когда ты выезжаешь на трассу, потому что разгон, естественно, как вы уже поняли, это не наша фишка. А вот именно спокойное движение в своем скоростном режиме, оно и топливо расходует не сильно, потому что вот у нас на 100 км в час примерно будет 2000 оборотов, то есть коробка отрабатывает нормально. И ты как бы сидишь такой весь комфортно. Единственное, в этой ситуации не хватает круиз-контроля, но, опять же, это косяк именно нашей комплектации. Хотя, учитывая, что эта машина в аренде и народ часто берет ее для поездок по межгороду, именно вот так вот, семью и толпой, что такое, я считаю, что это минус. По идее, вот было бы классно, если бы, собственно, компания аренды приобретала машины с круиз-контролем. Ну ладно, пойдем дальше. Мультимедиа, которая была произведена по одному принципу. А большего мне и не надо принципу этому, она неуклонно следует, на самом деле, несмотря на весь такой допотопный вид, я бы сказал, еще прошлого тысячелетия, она может все, что нужно. Она может в радио, она может в usb флешке и она может в телефоны. Втыкаем iPhone, втыкаем Android, включаем узло, слушаем узло. Вот сейчас красный, я, кстати, попробую это сделать. У меня, по-моему, в музыке ни хрена нет на телефоне. Сейчас заиграет какая-то шляпа, я вам говорю. А нет. Ну, не определил ни хрена, погодите. Короче, снимается айфон, она их не читает. Ну, почему-то я искренне считал, что телефон работает. Ладно, далее у нас идет климат. И несмотря на его такой исторический архаичный вид, я вам хочу сказать, что это отличный климат. Здесь есть все, что нужно. Есть куча режимов, есть кондиционер, есть обдувы всех стекол, всего подряд. В нем даже есть двухзонность, то бишь пассажиры сзади у них там есть такая маленькая плашка на которой они могут регулировать температуру и поток воздуха конкретно у себя да, здесь у нас идет бардачок непонятно для чего чаще всего когда вы берете машину вы там обнаруживаете кучу сигарет и пепла и всего такого приходится чистить но в данный момент все чисто и классно а тут у нас с вами ребята режимы работы коробки передач у нас есть эко у нас есть спорт и у нас есть норм а для примера сейчас мы подключим эко и я не чувствую никакой разницы со стандартным режимом. А если включить спорт, то машина начинает как-то вот так вот дергаться непонятно. Короче, понятно, что эти режимы, они поставлены чисто для маркетинга. Собственно, все. Поэтому вырубаем всю эту срань, едем на обычном режиме, не паримся, и все отлично. Далее прикуриватель. Да и подлокотник. Собственно, все. На этом все наши изыски кончаются, но как было сказано, на самом деле все хватает единственное, что я хотел бы, чтобы магнитолка, конечно, воспринимала мой телефон потому что слушать музыку с флешки, но ну, это в 2019 году немножко неудобно, скажем так но, несмотря на все вышеперечисленные вот простоту всего этого дела водителям здесь быть реально кайфово, особенно на трассе вот на трассе ты сидишь себе, никто тебе не мешает, никто не парит отличные места под руки, под ноги, под все твои конечности что касается подвески, друзья, она у нас есть впереди там на горы чашка сзади макферсон Все это дело отрабатывает неплохо и какие-то небольшие ямки мы пролетаем как бы вообще особо не напрягаясь лежачие полицейские это боль. Данная подвеска, она получает оценку где-то 3 с минусом-3, вот что-то такое То есть оно как бы, что-то оно отрабатывает, но супер-мега-комфортом я бы это не назвал а Единственная фишка в том, что за счет того, что машина она вот такая огромная, немножко она все-таки, конечно, раскачивается на всем этом деле а пока никого нет, попробуем разгон до 100 в спорт-режиме О, блядь, поехала! <смех> ощущения просто хрененные Разгоняться <смех> сгоняться на другой машине <смех> 10 и какой даже 10 и ребят так что спорт режим нам дал целых 2 секунды и видимо мой бубнеж про то что разницы нету я могу все запихнуть в одно место простите за маты но реально разгон доста на этой машине это какая-то но это много эмоций за счет размеров не, вообще вождение данной машины доставляет мне удовольствие Реально кайфово То есть вот этот простор У тебя в голове постоянно присутствует такое понимание Что это огромная дура И она вроде едет И мне нравится эта машина Тем более что данный автомобиль двухгодовалый Уже стоит не полтора мульта, а ниже одного мульта Вот это вот все за такие вот деньги ну, типа имеет право быть. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам была интересна данная машина. Лично мне она очень нравится, но себе бы я ее не взял. Нет, она смотрится отлично на своем месте. В компании аренды, то есть, когда есть необходимость разместить кучу людей, куда-то мотануться, что-то перевести Идеальная штука, притом едет хорошо. Все везет, все помещаются. Просто кайф. Пишите свое мнение в комментариях. И до встречи в следующем видео.